С наступления отопительного сезона особенно важно сохранять природный баланс влажности воздуха в вашей квартире. Воздух – один из важнейших компонентов, формирующих показатель качества жизни. При понижении температуры за окном снижается влажность воздуха и в вашей квартире сильные морозы, случающиеся в России, приводят к критическому понижению влажности, что попросту опасно для здоровья. Сухой воздух сушит кожу и слизистые, нос, глаза, это приводит к падению уровня сопротивляемости организма к болезням. Чтобы бороться с этим мы счастливы, представим вам ультразвуковые увлажнители воздуха, позволяющие забыть об этой проблеме в помещениях до 80 квадратных метров, способные превратить до 13 литров воды в сутки в полезных для вашего здоровья пар. Новейшие технологии позволяют достичь максимально естественного уровня влажности, при этом вырабатываемые устройствами пар проходят три степени очистки перед тем, как насытить комнату живительной влагой. А встроенный ионизатор обогащает пар полезными компонентами, одновременно борется с пагубным воздействием микроорганизмов и пыли. Наши устройства могут генерировать как теплый, так и холодный пар. Автоматически гигромика с цифровой настройкой будет контролировать комфортный уровень влажности а потрясающий тихий режим работы не разбудит вас посреди ночи, вы просто не заметите, как ваш помощник защищает воздух в квартире.